Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Сегодня мы будем учиться описывать себя и других на примере персонажей из моих любимых друзей Будут как прилагательные описывающие личность так и фразы, которые тоже могут пригодиться Устраивайтесь поудобнее, поехали! Давайте начнем с весельчака Чендлера He's funny, affable, sarcastic And a bit insecure. Funny это тот, кто заставляет вас смеяться, веселый, забавный Тот, кто заставляет вас улыбаться Чен, Чендлер, например, все время шутил Конечно, есть похожее слово, но немного с другим значением Вот Чендлер у нас funny, но он также может быть fun Это кто-то, с кем легко и приятно проводить время Affable синоним слова friendly, то есть дружелюбный Тот, с кем легко найти общий язык Sarcastic тут все понятно, саркастичный и insecure Неуверенный в себе также из-за того, что Чендлер прятался за своим сарказмом от проблем и предпочитал избегать серьезных разговоров, его можно охарактеризовать как MHO Незрелый. Но это не мешало ему быть compassionate это сочувствующий, готовый прийти на помощь, готовый выслушать, помочь советам и поддержать. Чендлер was always up. For fun, to be up for something, это быть готовым к чему-то. Да, он всегда готов был к веселью и движу. He had a charming and personality. Он был обаятельным и дурашливым. Charming, обаятельный, зейний, дурашливый. В отношении Чарли часто проявлял себя как needy. Needy это человек, который нуждается в постоянном внимании и положительном подкреплении. вот это вот, ты мне любишь, это вот needy. Теперь давайте обсудим его лучшего друга. Joey. В Википедии Джои описали так: Joey is portrayed as promiscuous and dim-witted, but good natured as well as very loyal, caring and protective of his friends. Promiscuous это человек неразборчивый uh, в любовных связях, человек, которых их много. Dim-witted это туповатый. Good natured добродушный, loyal, преданный. Caring, заботливый Of someone, готовый защищать кого-то, да, готовый кинуться на защиту. I feel very protective of you. Мне хочется тебя защищать, оградить тебя от всего. Эдвард Белли в сумерках так говорил: He is a food-loving woman who has had more luck with dates than any of the other group members In contrast to his persona, as the ladies' man, he has also a marked childish side He is a food-loving womanizer Прекрасное выражение Любящий пожрать бабник Вот так вот Еще я бы описала Joey как goofy, Outgoing это дружелюбный, который легко и уверенно общается с тем, с кем приятно общаться, sweet, милый, understanding, понимающий, caring, заботливый, наив, наивный. He was like a giant baby. Immature and not the brightest bulb. Он был как большой ребенок, незрелый и не самый умный, да, не самая яркая лампочка, not the brightest bulb. Joey was a happy-go-lucky guy. He was attractive and had a way with the ladies Attractive, привлекательный внешне А to have a way with the ladies это знать, как очаровывать девушек, устойчивое выражение He had charisma and that dashing smile which made him very cute and alluring У него была харизма Через К в английском, да, charisma. И ослепительная улыбка Dashing Smile, что делало его очень симпатичным и манящим привлекательным. Кстати, некоторые слова будут повторяться, потому что их всех э, примерно в одном ключе описывали чуть-чуть с разными чертами. Идем дальше. Rachel funny and spirited, but pretty self-involved. Funny, мы уже обсуждали, да. Смешная, веселая, забавная. Spirited это такая энергичная, бойкая. Pretty self-involved. Pretty здесь используется вместо very self-involved достаточно зациклена на себе, да? вовлечена в себя. had a really good sense of style. Even when she was just hanging out at home, she looked polished and pretty. To have a good sense of style, это то же самое что to be stylish, то есть у нее было хорошее чувство стиля, она была стильная. To look polished в данном контексте. Я бы сказала, выглядеть ухоженной. She was attractive, but also a bit vain. Attractive, мы уже знаем, это привлекательный внешне. А вот vain, a bit это немного. Vain это тщеславный. She had a spoiled upbringing, So she could be a bit entitled and selfish. Очень хорошие слова здесь. Ее избаловали в детстве так, что она могла быть entitled. Это. Entitled – это когда человек считает себя привилегированным и достойным всяких благ, особого отношения к себе Не за какие-то заслуги, а просто по праву рождения Вот такая вот я принцесса Selfish – это эгоистичная As the show progressed, she became more down -to -earth. По мере того, как шоу продолжалось, она стала более down to earth Это более практично, приземленно, ближе к народу да? То есть, если поначалу она была такая вся принцесса то Потом стала ближе к простым смертным Rachel was beautiful Successful, interesting, charming and fun too Вот вам, пожалуйста, да? Она была fun, то есть с ней было приятно проводить время However, she had trouble admitting when she was wrong And taking the fall for her mistakes Admit something, признавать что-то То есть ей было тяжело признать, что она была не неправа uh, To take the fall for something or someone Это признать вину, взять на себя вину За что-то или за кого-то She was quick-witted and could be sarcastic quick-witted, это остроумный вспоминаем dim-witted было вначале, это туповатый quick-witted, остроумный, sarcastic, саркастичный she was a pushover, as she did not like confrontation and was not great at being assertive a pushover, это мямля да? человек, который не очень может постоять за себя assertive, как раз напористый и настойчивый то есть она была pushover, not enough um, assert not assertive enough. Переходим к Монике Моника: energetic, hyper, and obsessive -compulsive. энергичная, гиперактивная и обсессивно компульсивная Если вы помните, это выражалось в постоянной уборке, в тяге к порядку, у нее все было расставлено по алфавиту а, и прочих подобных вещах. Это вот как раз абсессив-компульсив. of the Здесь ее называют, да, она была матерью группы и как некоторые мамы могла быть overbearing, это властный, и domineering, доминирующий. But she could also be the level-headed, practical friend. Monica was loyal and caring. Level-headed это рассудительный, уравновешенный. Practical, практичный Loyal and caring, преданный и заботливый. She loved order and. Control and she could get super anal about everything. Моя любимая фраза. Очень неформальная, кстати, используйте ее аккуратно. To be anal about something это человек, который придирается каждой мелочи. Это тот самый зануда, который вынесет вам мозг своими придирками. Вот, вот надо вот так, а вот еще вот здесь можно. Вот, вот эти люди, знаете, вот человек может быть anal. Так что будьте аккуратны, используя это слово, и только в разговорной речи Monica was also very competitive and always had to win Competitive это человек соперничающий, любящий соревноваться She always had to win, Ей всегда надо было побеждать Although she could be very annoying at times She was a compassionate and genuine person who tried to do the right thing Spread positivity and be there for everyone around her. Несмотря на то, что подчас она очень раздражала, she was annoying. Compassionate у нас уже было это слово сегодня, сопереживающий. Genuine person это кто-то искренне, настоящий. Да? To do the right thing, устойчивое выражение, делать все правильно, как надо. Be there for everyone around her. Как и поется в самой песне из друзей. I'll be there for you. Это быть рядом, когда. Кому-то это нужно, да, быть хорошим другом. Переходим к Россу, брату Моники. Росс was probably the most intelligent character. Ross был самым умным персонажем, скорее всего, из всех. He was sharp, educated and even nerdy. It was hard for him at times to loosen up and come down to earth, since he could get stuck in his academic setting. Он обладал острым умом, был хорошо образован, иногда даже чуть-чуть заумен. Ему было тяжело up, uh, расслабиться и стать ближе к простым обычным людям, uh, потому что он иногда застревал в вот этой своей академической тусовке, что вот я весь такой умный, и это, конечно, отталкивало. Он был достаточно зрелым, мачо. у нас до этого было immature, незрелым Здесь я Polish перевела как лощеным, и на вид, и в манерах sophisticated, изысканным тоже это проявлялось во всем, да Что иногда проявлялось как высокомерие То есть из-за этих вот черт он выглядел arrogant, высокомерным Everyone knew he was smart and skilled, so he didn't need to brag about it Yet he did every once in a while. Все знали, что он был умным и умелым. И ему не нужно было это выпячивать. To brag about это хвастаться о чем-то. Мне передала как выпячивать. Но тем не менее, он иногда это делал. He У него в характере также была милая и чувствительная сторона. Он был самым добрым но также ему нужно было все время быть правым It was almost impossible for him to admit defeat or apologize и он практически не мог признать поражение to admit defeat или попросить прощения и плюс у него были проблемы с гневом he was also secure также он был достаточно неуверен в себе особенно когда речь шла о женщинах но в целом был очень милым парнем and finally last but not the least Phoebe. И наконец-то последняя по списку, но не по значению Фиби. A but odd guitar player. She was often Милая и мягкая по своей природе странноватая девушка с гитарой. Она могла казаться и глупенькой, но могла быть и умной, и в какой-то степени была немного как ребенок. Phoebe was a quirky and entertaining woman who was like no other. Очень люблю слово quirky. Это необычный какой-то. Не такой, как все. Entertaining занятный, занимательный, на нее интересно смотреть, да? Like no other. Такой, каких больше не было Единственное, в своем роде Несмотря на свою Доброту и заботу Она могла быть очень хитрой cunning, Когда ей было что-то нужно She could be a bit naive Наивно у нас было это слово уже Она была немного наивной, была в своем мире все время И была очень эксцентричной Она перебегала с одной работы на другую постоянно Что показывает, что указывает даже на ее нестабильность И неспособность определиться Индесисивность Начиная ее стиля, да, с того, как она одевалась С тех песен, которые она писала Заканчивая тем, как она себя преподносила carry herself, И тем, как она общалась с другими Ее бойкость, фастинес, это такой, знаете, очень яркий характер и уверенность в себе были одними из самых прекрасных ее качеств. Ну что, мы с вами разобрали всех главных персонажей из друзей, теперь ваша очередь. Опишите себя коротенечко в комментариях, используя по крайней мере пять слов и выражений из сегодняшнего видео. И до новых встреч на канале Puzzle English.